Сегодня я приготовлю гречневую кашу с мясом и овощами в мультиварке. Для этого мне понадобится 200 грамм подготовленной гречневой крупы, 200 грамм мяса, небольшой кусочек сала, одна луковица и одна небольшая морковь. На дно мультиварки наливаю небольшое количество растительного масла, устанавливаю режим жарка, даю маслу немного разогреться и отправляю туда нарезанный лук и морковь. Когда лук и морковь немного Зажарили, отправляю в мультиварку, порезанное на мелкие кусочки сала. И туда же отправляется уже подготовленное говяжье мясо. Мясо тоже порезано на небольшие кусочки. Теперь я хочу обжарить мясо, сало, лук и э, морковь э, до легкого такого румянца на мясе. При обжаривании помешиваю содержимое мультиварки. На появились первые признаки обжаривания выключаю режим жарки и в этот момент добавляю в мультиварку подготовленную гречку. Я мою гречку. Считаю, что во время фасовки и прочего гречка не очень чистая рекомендации не мыть, мыть гречневую крупу мне не подходят размешиваю гречку в содержимом мультиварки добавляю в гречку 1 чайную ложку соли и заливаю горячую воду воду заливаю из чайника Ее должно быть столько, чтобы над поверхностью будущей каши, над поверхностью гречки с мясом и овощами, был слой воды примерно в 1 сантиметр. Закрываю крышку мультиварки, устанавливаю клапан в положение закрыто и устанавливаю режим тушения на 30 минут. Такая замечательная каша у нас получилась.